Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, прежде всего хочу выразить слова благодарности президенту Армении его супруге за теплую и гостеприимную атмосферу наших встреч. Мы неизменно испытываем эти чувства, когда встречаемся с нашими партнерами и друзьями из Армении. Хотел бы особо отметить, что рады быть вместе с вами здесь, в Ереване, по поводу замечательного события. Открытие года России в Армении. И искренне приветствую всех, всех тех, кто подошел к подготовке этого торжества с душой, с открытым сердцем и пониманием глубокого смысла этого события. Народы России и Армении прошли долгий совместный исторический путь и всегда поддерживали друг друга. И на самых крутых драматических поворотах, и тогда, когда радовались успехам. Корни таких, особо доверительных отношений, в духовном родстве, в теснейшей взаимосвязи наших культур. Летопись Содружества Армении и России» писалась талантливым пером и кистью, трудом и героизмом наших народов. Нам трудно представить вторую Москву без армянского переулка, а российскую культуру без полотен Ивана Айвазовского, театра Вахтангова, фильмов в Льва Кулиджанова, музыки Арама Хачударяна и Микаэла деттери -Бертиева. Российская история бережно хранит имена выдающихся армян-героев войны 1812 года. Василия Бегутова, флотоводцев Лазаря Серебрякова, военачальников Тербукасова, Ивана Баграмяна. В нашей благодарной памяти подвиги сотен тысяч, сотен тысяч сынов и дочерей армянского народа, которые сражались вместе с российским народом на фронтах, Великой Отечественной Войны. Более ста из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Мы никогда не забудем мужество армянского народа и будем чтить наше общее историческое наследие. Я хочу сердечно поздравить ветеранов Республики с 60-летием Великой Победы. С праздником, который 9 мая мы будем встречать вместе, как всегда это и было раньше. Дорогие друзья, Россия дорожит добрыми отношениями с Республикой Армения. Знаем, что и к нашей стране на армянской земле питают такие же чувства. Сегодня Россия и Армения в равной степени заинтересованы в углублении многоплановых контактов и видят свое будущее в тесной кооперации друг с другом. Для Армении Россия, и об этом только что было сказано президентом Армении, Россия – основной инвестор и торгово-экономический партнер. Из года в год растет взаимный товарооборот. Российские инвестиции играют важную роль в развитии ключевых отраслей армянской экономики. В целом, для российского бизнеса Армения выгодный и перспективный участник совместных энергетических, инфраструктурных, транспортных и других проектов. При этом мы с президентом Армении считаем, что у российско-армянского сотрудничества много резервов. И надо сделать так, чтобы они использовались в полную силу. Нам предстоит искать эффективные модели кооперации, открывать новые возможности для свободного движения капиталов, товаров, услуг. В том числе, используя потенциал СНГ и других интеграционных объединений. Наши страны заинтересованы в стабилизации ситуации в Закавказье. Мы знаем, каким тяжелым испытанием для региона стал Нагорно-Карабахский конфликт. И Россия готова сделать все от нее зависящее, чтобы на эту землю вернулся долгожданный мир и долгожданное согласие. Дорогие друзья, ничто так не сближает наше государство и народы, как тяга людей к общению, к дружбе, как гуманитарные связи. И надо сказать, что граждане России и Армении охотно устанавливают деловые, культурные и просто человеческие контакты. Считаю, что важнейшей составляющей здесь является формирование общего научно-образовательного пространства. Оно ориентировано на молодежь, а значит работает на будущее наших межгосударственных отношений. В Армении уже открыто 9 филиалов российских вузов. Успешно работает российско-армянский славянский университет. А в российских вузах обучается более трех тысяч студентов из Армении. Причем две тысячи из них на бесплатной основе. Мы со своей стороны только в этом году выделили 175 государственных стипендий для обучения граждан Армении в России. Знаю, что в республике около 50 школ с изучением русского языка. Мы также поддерживаем открытие у нас армянских школ и национальных центров языка и культуры. И это естественно, поскольку для многих армян Россия стала второй родиной. А армянская диаспора – одна из самых многочисленных и наиболее интегрированных в российскую науку, культуру, деловую среду. И я уверен, что ее представители, их авторитет и их энергия способны еще немало сделать для России, для Армении, для нашего сотрудничества. Убежден, что год России в Армении получит у граждан двух стран искреннюю поддержку. Ведь наши народы не просто дружат, они связывают с нашим сотрудничеством свои надежды. Надежда на решение текущих проблем и на будущее своих детей. И в том, что, чтобы оправдать надежды людей, я вижу главную цель нашей совместной работы смысл всех мероприятий, в том числе и Года России в Армении. Года России, который я с удовольствием объявляю открытым. И хочу пожелать армянскому народу мира благополучия, а российско-армянским отношениям новых высоких достижений. Спасибо вам за внимание.